Новолуние удачи сегодня. Так его назвали. Расти луна начинает в стрельце, и этот знак зодиака имеет свое особое влияние на нас. Как оно скажется на разных сферах жизни, что можно делать, а чего не стоит, расскажет астролог Верху Белашвили. Вера, доброе утро. Доброе утро. Вера, как вообще фазы луны влияют на нас, и какая такая особенность вот этой растущей луны? Сам день новолуния обладает такой энергетикой, Делай, что хочешь, и все получится. Ой, это могут быть финансовые вопросы, что очень важно. И это время, когда денежные вопросы нужно планировать. Это важно. Именно в этот день, именно в день новолуния. Обязательно уделите время планам на будущее. Пропишите свои списки, пропишите свои желания. Не стесняйтесь, дерзайтесь. Новолуния всегда, как и Новый год. Закладка чего-то нового, чего-то перспективного, и, как всегда, мы можем в этот первый лунный день, день новой Луны, пожелать и попросить у Луны чего-то для себя. Это новолуние у нас под знаком стрельца. Стрелец – огненный знак. Значит ли это, что прямо огонь будут события происходить? Действительно, Стрелец — это знак оптимистов, это знак перспективных людей, это знак большого развития, которым управляет вдобавок еще и самая, наверное, лучшая планета из всех планет. Это планета Юпитер. Юпитер считается в астрологии знаком большой удачи, большого благоденствия, благодарителя. И поэтому, когда у нас новолуние в знаке Стрельца, мы действительно можем рассчитывать на какие-то возможности, перспективы, оптимизм и такой, скажем, очень э, позитивный и настрой и дух. А какие сферы жизни затрагивает вот это новолуние в стрельце? У нас, с одной стороны, Юпитер, который, кстати, в этот же день, в день новолуния, выходит из своей ретроградной фазы. Это, это хорошо? Это плохо. очень хорошо. Это планета, которая, как мы все поняли, это планета большой удачи. И когда планета уходит в ретроград, она как бы в отпуске. И сейчас, когда она возвращается в свое прямое движение, ее сила многократно начинает на нас влиять. А вот этот период в несколько дней когда Луна начинает набирать силу. Как нам провести их? У нас это последняя новолуние перед, внимание, Новым годом. Не случайно я говорю про Новый год, потому что астрологический Новый год, планетарный, наступает в день зимнего солнцестояния, ровно через месяц после этого новолуния. И мы сейчас не только подводим итоги, мы закладываем уже свой фундамент на наступающий следующий год для того, чтобы наши планы действительно могли реализовываться. А кто из знаков зодиака... Счастливчик. В, в этом Новолунии в Стрельце, а кому нужно быть очень внимательным и осторожным? Ну, как мы догадываемся, конечно же, фаворитами этого Новолуния будут сами Стрельцы, потому что в их знаке происходит Новолуния и вся стихия огня. Львы и Овны, вы фавориты этого периода. У львов будет очень большой подъем м, творческих инициатив, вам будет очень хотеться сверкать, блистать, и здесь еще можно свою энергию выплеснуть на своих деток, потому что творчество и дети для вас будут две самые основные темы. Для овнов этот период будет полон возможностей. Это прекрасный месяц, который будет вас одаривать любыми возможностями, которые вам главное не упустить. Отдельно хочу выделить еще тройку знаков. Это у нас близнецы, девы и рыбы. Близнецы сталкиваются с темой партнерства. Тема партнерства так или иначе будет весь этот месяц подниматься и как-то... Проигрываться в судьбах всех близнецов. Для дев здесь встает вопрос, больше связанный с нашими близкими, с нашими родными. И девам я в первую очередь рекомендую почаще устраивать домашние праздники, встречи и больше проводить время с родными. Рыбки у нас будут при всей поддержке Юпитера, потому что сам Юпитер находится в знаке рыбы сейчас. Получать огромные возможности в карьерных достижениях. Вот для них сейчас приходит максимально высокая амплитуда для их Действий. Ну а в целом остальным знаком на что следует обратить внимание вот во время новолуния в Стрельце? Окно возможностей открывается с 27 ноября по 4 декабря. Не упустите это время. Максимальные шансы у земной стихии будут именно 24 числа, поэтому не проспите этот день. А у водной стихии 25 числа. Но ну, 25 число у нас достаточно напряженный день. Я рекомендую в этот день не а, выходить в поле контактов, тоже постарайтесь минимизировать общение с людьми, потому что напряжение от Марса в этот день будет достаточно зашкаливающим. Ну что, мы поняли? Позитивным мыслям строим амбициозные планы, и все обязательно получится. Вера, спасибо большое за интересный разговор. Благодарю вас.